Есть способы привлечь удачу, их очень много. Единственное, что важно помнить, что удача – это демон. Хотя мы привычно называем удачу богиней, но великолепная притча, метафора и описание того, чем является на самом деле удача, есть в книге «Самый богатый человек в Вавилоне». Удача, по сути, является искушением, является демоном, является разрушителем нашей жизни. Мы надеемся, что нам повезет. Все время хочется добавить «везет тому, кто везет» и тот, кто везет, получает успех. Но мы хотим удачи, мы хотим выиграть в лотерею, или случайно встретить человека, или я не знаю, найти какой-то клад. Такая удача у нас произошла. И тогда наша жизнь изменится к лучшему. Не изменится. Потому что удача приходит, дает тебе какой-то аванс, а потом забирает большую часть твоей жизни за этот аванс. Потому что ты не умеешь это использовать. Потому что ты не умеешь с этим справляться. Потому что ты не умеешь с этим жить. И поэтому способы привлечь Удачи очень много: лотереи, казино, попытки построить какие-то отношения, где-то проскочить много способов. Другой вопрос, нужны ли они и стоит ли идти по этой дороге. Поэтому, да, конечно, есть способы.